Вооруженные гранатометами боевые роботы «Платформа-ЭМ» задействовали на учениях «Запад-2021». На учениях «Запад-2021» на военных полигонах под Калининградом впервые применили ударные робототехнические комплексы «Платформа-ЭМ», вооруженные гранатометами, а также беспилотные летательные аппараты. При выполнении задач учения в рамках практических действий войск по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесение ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы платформа ЭМ на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова. Говорится в сообщении Минобороны. Боевые роботы использовались, в том числе, для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях, по легенде учения установленных представителями боевиков. Также на учениях применили беспилотные летательные аппараты «Орлан» и Фарпост для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также для разведки. За счет применения БЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными, подчеркнули в Минобороны. Практические действия в рамках Запада 2021 разыгрываются в Калининградской области на полигонах Хмелевка и Правдинский. Совместные стратегические учения Вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщила о попытках Украины дискредитировать учения.